кратце сравнение досок вот это доска для ног складная вот она 300 миллиметров на 150 вот эти доски это для спины компактный вариант то есть в поход куда-то с собой вот они 395 на 170 а вот этот вариант, он именно для кабинетов, для студий йоги, он во всю спину, стационарный, но складной и, так скажем, безопасно хранить, он 480 вот, на 170 миллиметров. ну так они выглядят в открытом положении, Это большая доска, то есть под позвоночник можно ее немножко расставить. Здесь то же самое, то есть получается на эту доску входит полностью все от крестца до шеи. Здесь от области почек до шеи, то есть лордоз не попадает немножко, но опять же лайфхак на компактной доске берете компактную доску для спины а под поясничку подкладываете одну доску для ног как отличный вариант